Добро пожаловать в королевство кривых зеркал. Туда, где нет ни одной прямой линии, туда, где предметы не похожи на себя. Только представьте, некоторые люди живут в таком мире годами, и чем старше вы становитесь, тем выше риск оказаться в этом королевстве. Потому что примерно так видят мир люди с макулодистрофией сетчатки. Макула – это центральная часть сетчатки глаза, а дистрофия – патологический процесс, который приводит к структурным изменениям этой самой макулы. Макулодистрофия – болезнь относительно молодая. Впервые свойственные ей патологические изменения были опубликованы в середине 19 века голландским ученым Францем Дондерсом. А первый клинический случай в 1885 году описал швейцарский офтальмолог Оттохаб. Но чтобы разобраться в тонкостях заболевания и научиться его лечить, ученым потребовалось более ста лет. И сегодня тайна кривых зеркал ваших глаз раскрыта. Меня зовут Татьяна Шилова. Я офтальмолог-хирург. Сегодня будем разбираться, что такое макуладистрофия и как сделать так, чтобы она не испортила вашу жизнь. Каждый раз, когда вы читаете, рисуете, пишете или водите автомобиль, вам необходимо особо острое зрение. За него внутри нашего глаза ответственна маленькая макула. Макула – это самое тонкое место сетчатки, диаметром около 5,5 мм, покрытое слоем светочувствительных клеток и нервных волокон. Именно на макуле фокусируется свет, который попадает в глаз. За счет этого картинка получается максимально четкой. Но, как говорится, где тонко, там и рвется. Не в прямом смысле, конечно, но близко к этому. На сегодняшний день макулодистрофия это самая частая причина почти полной потери зрения у людей старше 60 лет. Так что же происходит со зрением, когда макула поражена? Давайте разбираться. Вот так мы видим когда она здорова. Вся площадь изображения находится в фокусе, мы различаем цвета, а прямые линии видим без каких-либо искажений. Вы же хорошо меня видите? А вот когда макула погибает, мир вокруг меняется. Сначала появляются искажения линий, потом постепенно зрение замыливается, цвета становятся более блеклыми, а посередине появляется слепое пятно. Теперь заглянем внутрь глаз. Вот так выглядит макула. Это многослойный пирог. Верхний слой – фоторецепторы, покрытые нервными клетками. Именно они отвечают за передачу сигнала, чтобы буквы были четкими при чтении, а зрение – острым. Под фоторецепторами – пигментный эпителий сетчатки. Ниже – мембрана бруха. Она отделяет сетчатку от сосудистой оболочки. А эти сосуды обеспечивают макулу и всю сетчатку кислородом и питательными веществами. Так макула выглядит в норме. Но чем старше человек, тем менее здоровым он становится. Тем больше мусора собирается в организме, тем больше появляется различных нарушений. И глаз не исключение. Например, в 50-летнем возрасте вероятность стать жертвой макулодистрофии всего 2%. Для людей 66-74 лет – 10%. А для тех, кому за 75, риск возрастает до 30%. Именно поэтому проверка сетчатки так важна для людей после 50 лет. Макулодистрофия может развиваться по двум сценариям. В первом случае главная причина – это ишемия, то есть нарушение кровообращения и питания сетчатки глаз. Различный мусор, например, продукты распада клеток, которые скапливаются в нижних слоях макулы или в мембране бруха, образуют отложения, друзы. Мембрана утолщается и со временем начинает давить на фоторецепторы, очень медленно разрушая их в течение нескольких лет.